Римочка, привет! Делай запрос на участие в эфире. Ребята, я сегодня хочу вам вас познакомить с новым спикером, но я думаю, что вы ее знаете, наверное, лучше, чем меня даже. Мы с Римой познакомились на Автополстаре. Привет, привет! Вот и я, конечно же, хочу, хочу познакомить вас с Римой, потому что я еще раз, наверное, повторюсь, я очень приветствую, когда выступают новые какие-то спикеры, рассказывают про свой опыт. Кто-либо, то есть не всем же я много нравится, не всем кто-то еще нравится. Вот и мне очень понравился подход Римы, когда да. мы с ней общались. Привет, Римочка. Вот, когда мы с ней общались, очень, очень тесно начали общаться на марафонах. Ну, на марафонах это понятно, что все начинают очень тесно общаться. И мне очень понравилась ее тактика. То есть у нее нет такого, знаете, вот как у многих людей бывает, что боятся обидеть, бояться нагрубить, бояться э, что-то сказать не то человеку, чтобы он, не дай бог, не то подумал. Э, Рима так достаточно экологично показывает человеку э, на его э, внутреннюю вот эту вот бездную дыру. Знаете, когда бывает такое, что человек вот теряется, вот ему ничего не охота, опускаются руки, вот он не знает, куда себя деть, куда к чему прикрепить и, и вообще, что дальше делать. Вот. Мне очень понравился римин подход, что она очень экологично его опускает до самого дна и очень практично помогает ему выбраться самостоятельно. То есть она показывает ему его пути. И это, конечно, очень здорово. Светлана, подскажите, как мыться при сухих днях? Ребят, моетесь при сухих днях, как обычно. Единственное, что если вы длительное время на сухих днях находитесь, то кожа, она какое-то время, пока не дала свой, свое масло, <coughs> этот вот свой жир, она становится очень тонкой и как пергамент какое-то время. И из-за этого она начинает шелушиться и даже в некоторых местах чесаться. А если не на сухих, то делать с лаврушкой тогда себе настоя. Если на сухих днях, то сделайте ванну с лавровым листом. То есть лавровый лист ядрёно ядрено завариваете, запариваете, и потом в ванну просто выливаете этот раствор. И всю вот эту вот чесотку, всю вашу... Вот эти вот неприятные ощущения с кожи, оно все снимается. И это очень классно действительно. Лимочка, привет. Здравствуй, добрый вечер всем. Расскажи, пожалуйста, как долго ты в этой теме и чем ты вообще занимаешься? Потому что я знаю, что у тебя направлений очень много. У тебя и массажи, и что, что ты занимаешься какими-то еще энергопрактиками, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, у тебя такое достаточно глобальный подход. Расскажи, пожалуйста. А, в практиках по очистке организма а, я, собственно, ну я со студенчества познакомилась с поль брегом и если мне сейчас а, уже даже не знаю говорить ли возраст или нет, в общем, если сейчас мне уже достаточно много, когда принимаются пионеры после определенного определенной выслуги лет, то а, я Чистилась, потому что я была легкая атлетка, я бегала, мне нужно было легко бегать и быстро, это раз. А вот именно эм, познакомилась дальше уже с, э, я с каскадным голоданием, вот с этими днями и так далее, но с автономией я знакома всего лишь э, вот 5 ноября будет год. То есть именно когда с, объединяется не, не едение с непитием, и плюс еще с депривацией сна, это мне вот только в ноябре стало знакомо. И, и я практиковала в течение года много раз. Но то, что я получила на марафоне у тебя, Света, я, я даже не знаю. Но это было просто на одном дыхании, Светочка. Это было так легко и так мягко, деликатно, интересно захватывающие плюс еще волшебно я ну не знаю я я хочу еще и у меня ну вот действительно сейчас созревает uh, желание и возможности на то чтобы пойти uh, там как марафон желаний по-моему у тебя есть да вот и mm -hmm. я я просто я вот, вот вышла только на пятый день, в понедельник, ребята, вот этот понедельник, который у нас был. Ну, есть он сейчас, это какое у нас число? Я как-то уже по числам плохо живу, если сегодня 20-я среда, то это было 17-е, да? Вот, хорошо. И вот когда я вышла, я, я наелась своего любимого арбуза, коктейль со шпинатом был все, но... Я, я, я почувствовала, что действительно ушли вот эти привязки, вот эти, вот вот эти какие-то... Наркотические, вот эти а, во что бы то ни стало, что все бросить, там наесться, набросаться, вот, вот этот эффект я словила. Прям два, два марафона были подряд, там с, буквально 2-3 дня у нас было да, перерыва, два дня, наверное, всего. вот И поэтому марафон, значит, возможности меня себя. И плюс депривация сна, но вот депривация сна мне просто далась так легко и приятно, что я трое суток только подсыпала буквально один-два раза в сутки по 15 минут. Вот, поэтому мне очень это понравилось, плюс, как всегда... Приходят эти волшебные плюшки, интересные встречи, вообще просто я вот рассказывала на марафоне, в закрытой группе об этом света знаешь. Вот, поэтому я не знаю, но на самом деле для меня то, что я вступила на этот путь, и благодаря поддержке той, с которой ты оказываешь, и объяснения, которые идут, не просто там. Ну, может быть, это вот это, или что-то еще. То есть, то, как-то прошла уже, мне было э, смело, я доверилась. И было действительно безопасно. Для меня была важна, важна безопасность, потому что, учитывая, как говорится, количество паспортных лет, я немного переживала за то, что, а возможно, у меня не те ресурсы, а возможно, еще что-то. Вот. Ну, так как у нас еще была возрастная девочка 71 год, да, то это было вообще не страшно. Я, я чувствовала себя так в серединочке. Ну, вот если я ответила на этот вопрос, то вот так. Угу. Римочка, а. еще расскажи, пожалуйста, про свои практики, как, что ты делаешь, потому что у тебя так, такое обширно, ты э, столько всего вот этого знаешь, может быть, и, в том числе и за счет этого ты так, э, так технично, так экологично и так тактично выводишь людей на их собственный путь, им это просто здорово. Ну, практики какие до того, до того, как я, после того, как я побегала, я перешла уже не в динамику, а в статику. Я сертифицированный, так скажем, вот что-то, дипломированный, как всегда любят говорить. Но я больше хочу сказать, что я получила образование в Индии и именно от индийских мастеров, йога. Вся аюрведа касаемо тела, телесно-ориентированная терапия, энергии это вот оттуда. И поэтому, наверное, поэтому я начала жить в потоке уже больше десяти лет как я живу в потоке и за счет этого я ну, и я никогда не, не любила таблетки и у меня родители и бабушка травница она никогда этого ну, как у нас не было такого в семье чтобы пакеты с кульки как у многих вот этих с таблетками берут в самолеты там в поездки вот это все и наверное вот благодаря еще моим вот родителям бабушке, которые действительно в общем-то, всегда жили экологично. И был такой, всегда такая фраза, что операция только если вопрос жизни или смерти. Вот. Поэтому, хоть -хоть как говорится, я без операции живу и надеюсь, что еще лет 150 проживу тоже без них. А мне нравится все, что касается. Um, все, что касается тела. Я через тело начинаю. Люди ко мне приходят через тело. То есть, если какие-то запросы, какие-то недуги через тело. Но все больше и больше uh, мои uh, сеансы проходят uh, uh, как консультативно. Телесные, я вот их называю, потому что я еще и кинезиотерапевт, поэтому у меня идет с точки зрения как прикладной кинезиологии, так и вот кинезиологии есть единый мозг. Вот, поэтому все, что у человека, как говорится, показано на теле, мы прорабатываем через сознание. Вот. И таким образом прорабатываются все и детско-родительские вот эти вещи, то есть все мы родом из детства, у нас все травмы, естественно, идут с детства. И я знакома и проходила многие... Ой, как я уже становлюсь розовая, как футболка. Жарко, у нас дали отопление. И я знакома, друзья, с такими практиками, психологии и психотерапии, как холотропное дыхание, как расстановки по Берту Хиллингера. Всему этому я тоже обучалась. Вот. И кроме вот этих образований у меня, естественно, два классических, высших образований. Но я больше предпочитаю говорить о своем образовании аюрведическом, то, что было уже получено осознанно. Вот. А в прошлом я математик, математик и управление, социальная работа, управление, администрирование. Я очень счастливый человек, мне повезло, я работала Советом Европы, сожжалась в Англии, в Германии, вот, проживала в нескольких странах других, вот, не буду сейчас их перечислять, страны Европы. Вот. И, собственно, опыт этот, где я всегда... Понимала, что я могу помочь, когда у кого-то что-то случался, какой-то приступ, там, на пляже, либо где-то в транспорте, в поездах, в самолетах. Постоянно мои руки, мои руки просто сразу же, вот этот плюс и минус, сразу же помогали людям. И потом я стала все время слышать отклики, что мои руки необыкновенные и так далее и я поняла что через меня проходит эта энергия космическая божественная целительная и я всего лишь сосуд через который все это проходит вот и благодаря <музыка> вот этой скажем я помеченная богом считаю <смех> благодаря вот этой вот этой тонкости или как это назвать по-русски. Благодаря этому дару, наверное, вот, стала открываться еще безусловная любовь. То есть все люди, которые приходят, с людьми, с которыми я встречаюсь, я говорю, но я говорю от сердца. Если я даже как бы немножко чураю, как говорится, ругаю, да, то это идет через сердце. Это не такое, чтобы унизить и оскорбить. Вот. И, наверное, ты это почувствовала, сеточка. Благодарю тебя. Да, это здорово. Спасибо, спасибо за сердечки, Джордж. Hello. О, у нас тут Швеция, я там жила, как раз вот да. отсюда. Друзья появились, да. Катюша, привет. Спасибо. Класс, да. И я еще хочу сказать, ребят, что у нас в закрытом клубе у нас в закрытом клубе все время что-то проходит, либо какие-то лекции, либо мы общаемся с кем-то, либо у нас идет раз в неделю ночь депривации, весна. А тут я решила сделать, не все могут себе позволить поучаствовать в марафоне. И не все могут без поддержки идти на сколько-нибудь сухих дней. Вот. И так как у нас там такая тесная компания, и все на одной волне, вот, я решила, что мы с понедельником в закрытом клубе сделаем... Такой легкий пятидневный марафон с четырьмя днями сухих. Да. И девочки как раз, я если не всех успею представить, но в закрытом клубе вы их уже все узнаете, у них у каждого будет день, чтобы провести его с вами, то есть дать какую-то информацию, поговорить, устроить болтушку, если кто-то захочет присоединиться. Это будет неимоверная поддержка, Поэтому, если кто еще не присоединился, присоединяйтесь к нам в закрытый клуб. У нас, я думаю, что мы все время будем какие-нибудь такие вот штучки проделывать. У кого нет возможности, то, может быть, он не совсем такой будет глубокий, конечно, как обычный марафон, но это будет, конечно, тоже классно. А вот тут еще пишут Рима, скажите, у вас есть канал на YouTube? Да, у меня есть канал на YouTube, но я его еще так сильно не прокачивала. Я пока только а, туда бросаю различные, м, скажем, а, такие, скажем, маленькие упражнения, подсказочки и так далее. Вот он звучит Рима София вот таким образом. Я, считаю, я думаю, хорошо. что мы тогда ребят под этим видео сделаем ссылочку на Римин YouTube канал и ей ничего не останется, как его развивать. <смех> так и есть. <смех> <смех> вот и как раз вот, как раз Светуля я вспомнила о том, что из того, что когда начинаешь жить в потоке, идет информация людям все время во время сеансов любых, консультация, либо это уже с телом мы работаем, вот, либо просто я людей либо ставлю на гвозди, либо укладываю спиной и больными частями на гвозди. Вот. И потом идет тут же информация. Во время контакта с человеком открывается информация. Я думаю, тебе это понятно, потому что ты сама нам уже столько раскрываешь и раскрыла, ты вот, уже больше прокачанная. Но я стала понимать это. Просто я раньше думала, что это мои какие-то, ну даже галлюцинации, так скажем, может быть, мое какое-то а, субъективное мнение. Вот идет информация про человека, идут имена. Вот вчера мы общались, я вчера ночевала у подруги в деревне, вот и а, получается, что идут имена, идет цвет машины, если говорят об этом. То есть идет вот сразу же информация, когда говорится о ком-то. И я я еще раз больше поняла, что, наверное, сухие дни депривация, они дают еще больше вот такое раскрытие, потому что я еще чище. Я действительно когда чистый кишечник, но ну, действительно я больше присоединяюсь к общему, скажем, общей базе данных нашего да, общего сознания, вот. и это просто удивительно. И вот просто говоришь людям, а потом они переспрашивают, но не всегда я могу вспомнить тонкости, о чем я говорила, потому что нужно было в тот же момент, как говорится, фиксировать. Вот такие вещи. Я думаю, что, Света, ты может расскажешь наоборот, есть а теперь еще ты расскажешь, как это работает, потому что я могу только вот объяснить вот таким таким образом. Ну, ты вообще замечательно все объясняешь. Мне кажется, что ребята пришли сюда именно тебя сегодня послушать. Меня они уже слышали миллион раз, и тут тебе еще вопрос задали. Я так понимаю, что этот YouTube-канал Глуся задала. Рима, расскажи, пожалуйста, хоть одно чудо, которое происходило на депривации сна. Ну, я расскажу, расскажу. В общем, было так, что у меня есть очень хороший друг в Германии, и мы давно не виделись. Четыре года мы не виделись с ним. Потому что и не слышалось уже, потому что пару лет, как мы потеряли, лично я потеряла телефоны, у меня прервались, естественно, контакты вот эти, и там тоже каким-то образом все это было потеряно. И вот хоть и маленький городок, но тем не менее в заведении, где я встретила своего друга, который... Приехал в отпуск буквально на несколько да, дней. Это было удивительно просто. Я волшебным образом зашла вообще совершенно случайно, потому что я сначала пошла домой, потом вернулась, чтобы отдохнуть, погулять по солнышку в другую сторону, и встретив человека в заведении, где я вообще туда не хожу. И он, да, скажем так, просто зашел отдохнуть, скажем, да, послушать музыку, посмотреть на людей, потому что он давно не был на родине. И вот это вообще было волшебство, когда я подумала, что мне показалось, что это он. И потом, когда мы уже разговорились, это просто было удивительно. Он еще заказал в этот момент песню, которую он заказывал всегда мне. И я зашла на этой песне, друзья. Представляете, как, какой магнит! Это было все. Он ну просто вот несколько минут, он сидел, он просто не верил своим глазам. А я-то мне уже как-то проще, я такая стою, мне не, не сильно удивительно. просто но ну, больше, когда вот эти моменты складываются, вот такие, знаете, пазлы, пазлы, цепочечки, да, вот, звенья одной цепи. Это было просто удивительно. Я думаю, что он до сих пор еще пребывает в этом неожиданном состоянии. Я зашла где-то вот после первого куплета, когда он попросил музыканта, заказал песню. Это просто что-то. Вот это одно из последних, скажем, чудес, которые были у меня. Но, ну, может быть, я еще что-то вспомню по ходу разговора, но пока так. Да, ребятки, задавайте вопросы, задавайте вопросы Риме. Меня тут тоже спрашивали, у меня был вопрос. Проводит ли Рима индивидуальные консультации? Рима проводит индивидуальные консультации, да, насколько я знаю. Да, и, и под этим видео также все контакты Риммы оставим, и вы можете с ней спокойно спи связаться, списаться вот, и уже выходить на какие-то дальнейшие взаимодействия. Как вам да, понравится? По по консультациям я мож, могу, благодарю, Светочка, я могу добавить, я просто так понимаю, что, может быть, надо сжато говорить, поэтому. И вы знаете еще, друзья, когда мы мало кушаем, особенно не кушаем, не спим то скорость мышления, она быстро идет. Она, вот я Света говорит, я ее уже все поняла, и я тут же вливаюсь. Вот. И что еще заметила, я сейчас расскажу по поводу консультирования, что еще я заметила, что вчера, когда я была у подруги, меня пригласили проводить сеансы, вот, у нас растянулось время. Мы за три часа успели столько, что, наверное, наверное за день мы бы не успевали. Вот я бы в обычном режиме, когда я жила, я могла день на все это потратить. Три часа мы наговорились, мы сделали одной, я сделала одной своей подруге. У нас только времени, мы пошли гулять, и мы смотрим, а времени все там, восемь часов. Вот, то есть, понимаете, это просто удивительно. Время может как сжиматься, так и растягиваться, вот это важно знать. Ну и относительно консультаций благодаря, значит, нашим интересным событиям в 2020 году все переходили на онлайн, и у меня очень многие друзья в Европе, и поэтому у меня есть клиенты уже в Германии, вот, есть клиенты в Испании, в Италии, вот, и таким образом, в общем, все через видео, все возможно, даже чувствовать энергетику, даже передавать любые-любые посылы, чувствовать человека, ну, плюс вот это раз, развита уже сенситив, вот этот, вот эта эмпатия. Вот, и поэтому ну, нет, нет, нет предела ни, ни, ни в каком, скажем, географическом расположении нас друг от друга. И а, мысль, она тоже мгновенно, она передается мгновенно. Я только подумала: мы договорились со своей подругой из Австралии, что мы будем писать, как только подумаем да, у нас есть еще первый опыт, мы договаривались с другом, с Алексом из Германии, вот. и мы писали, как только подумаем друг о друге, мы сразу писали в Телеграм сообщение, чтобы понять, сколько прошло между тем, когда мы подумали, да, и как оно дошло до другого человека. Вот. И было очень интересно, где-то было пять минут, вот последнее, что мы самое минимальное, раз как бы разотождествились по времени, это 5 минут было, вот так. Здорово. Да Рим, тебе еще вопрос тут такой. Рим, расскажите, какое могущество раскрывает йога? О, йога. Йога это моя любовь. Йога это. Ой, я даже не знаю. Это, это живая сила, которая меня вернула к жизни. Я могу даже заплакать, потому что только благодаря йоге я вернулась к радости. У меня было. Такое неожиданное расставание с супругом, болезненное, друзья. <смех> Интересная сегодня такая какая-то очень эмоциональная. И э, я не знала, у меня не было вообще стимула жить, у меня не было э, вот как бы потеряны были все ориентиры. Вот. и полгода я сидела и была в черной депрессии. Как только я ходила куда-то устраиваться, и меня, мне задавали вопрос о семейной жизни, замужем ли я, я тут же плакала. И это было ужасно. Я не могла никуда устроиться, потому что как только этот вопрос нужно было ответить, либо что-то касалось немного семьи, я тут же впадала в такой состояние, как сейчас, очень эмоциональное. И, в общем, меня потом подруга из Волгограда, из Волжского, я сама по родом, вытащила на один курс курс антистрессовый дыхательный курс трехдневный и когда я первый день прошла первые три часа этот был курс первый день три часа я подышала там было дыхание очень очищающее сейчас я забегая вперед являюсь инструктором этих курсов и я первый раз в жизни выспалась за полгода первый раз в жизни мне перестали эти вопросы почему первый раз в жизни я отпустила и поняла что это не бросил он меня, он меня освободил, вот и вот это состояние, когда переключение происходит, когда пошла уже благодарность, то я теперь весь мир открыт, что у меня все, что я хотела, я могу делать, потому что ну мы жили в таких состояниях, что он меня всегда привлекал, чтобы я была в системе работала. Я не понимала, почему, но я не могла работать в системе, и вот этот Период начал сокращаться до года, до полугода, до трех месяцев и до месяца. И когда я поняла, что я месяц еле вытягиваю, и для меня это было каторга, это просто было… Ну, издевательства над всеми, скажем, телами моими. Вот. Я поняла, что что-то здесь не то, но никто мне не мог объяснить, почему. И э, вот у нас был конфликт в этом плане, что я была бесконтрольная, безработная, скажем так, но у меня всегда были какие-то идеи грандиозные, я всегда <зарабатывала>, зарабатывала больше, чем он. Вот. Но, э, и это, наверное, тоже имело э, вот какую-то почву неприятности, потому что мужчина есть мужчина, он должен все-таки чувствовать себя во всех отношениях ну и там вот эти все моменты когда я еще была нецельная, я могла недопонимать какие-то аспекты и вот как обычно пространство делает если не хочешь то заставят учиться и меня да я дошла до дна мы действительно я прошла определенный курс где нужно было просто опуститься на дно. У меня прям даже такая выпала карта, потому что этот курс был глубочайший, проводила тоже моя подруга, психотерапевт Нина Шапира из Перми. И таким образом, когда я дошла до дна, вот просто нужно действительно туда дойти, потому что очень хорошо от, от него оттолкнуться потом. И вот когда я оттолкнулась от этого дна, да, но было сначала непросто, было вообще непонятно, что это такое. А теперь, глядя с высоты уже прожитых лет, прошло 10 лет после того, как вот этот разрыв произошел у меня, и я уже в другом статусе стала жить. И я поняла, что это статус свободы. Свободы не просто там какие-то беспорядочные отношения, там, многие путают вот это понятие, а свободы. Свободы а, в том, что я могу... Мыслить. И, и меня поддержат те мои окружения, которые я выбрала, с которым мне комфортно и которые меня любят. И вот это окружение, которое поднимает, поднимает, говорит: да, давай Рима, давай. И я также кого-то также вдохновляю. Это очень важно, друзья. И если вот, как говорится, вы где-то ощущаете, что кто-то вас тянет на дно, как кандалы иногда бывают каковы, то, наверное, нужно пересмотреть свою жизнь, свои отношения и идти смело туда. Куда страшно. Это я прошла. Спасибо. Замолкаю. Жду вопросов. Здорово. Молодеешь, тебе тут написали. Ой, благодарю. Да, да йога, да, это йога, путь к омоложению. У меня есть ролик, кстати, там на YouTube-канале, на моем Рима София. И там действительно это путь к омоложению. Перед своим, скажем, пионерским юбилеем, я его сделала летом. Мне его сделал один друг, не случайно. Очень красивая такая, красивый ролик видео, где я так и написала, рассказала это путь к омоложению, друзья. Это, это время вспять. И теперь я могу сказать йога, дыхание, либо автономия, где я вот в автономии. Вообще забыла про дыхание. Я уже после 10 лет практик я не делаю его. Оно уже на автомате, видимо, включается уже этот паролунг, как его называют по-разному и так далее. Вы знаете, вот на автономии как органы системы приходят в свое соответствие, в свое эталонное состояние, так и я не знаю, такое ощущение, что э, освобождаясь от вот этой токсичной пищи, и от жидкости, которую мы в себя вливаем, происходит само собой уже, наверное, внутренняя йога. Йога-инсайт получается какая-то, да? Потому, я, потому что совершенно сейчас, раньше я бегала, напрягалась, сейчас все органы, системы, они приходят в порядок. Я стройненькая, <смех> пионеристая девочка. Вот. И чем больше я знакомлюсь вот с молодежью, тем больше у молодежи идет недоразумение, несоответствие, кого они видят и сколько мне в паспорте. И меня это радует, конечно. Я очень счастлива, что могу быть, не знаю как. Могу быть каким-то примером, наверное, вот в таком плане, чтобы люди не боялись, что йога — это какое-то страшное такое дело. Просто ее надо вкусно преподнести. Я готова э, на наших депривационных днях, э, готова провести хоть мини, хоть макси, хоть медиум. медиум. Вот, поэтому, пожалуйста, любой, любой размер, любой запрос. Uh -huh. Здесь есть у нас вопрос: есть опыт сухих дней с подагрой, косточки на ногах и на руках, ребят. Я могу сказать, что на сухих днях, смотрите, на косточке у нас идет уплотнение. Оно, это уплотнение, оно идет за счет того, что жидкость скапливается в хрящевой ткани. Естественно, когда мы убираем жидкость, то убираем, ну, идем на сухих днях, убираем жидкость то эта жидкость у нас, она м, выгорает, и косточки, они естественным путем они убираются. Но чтобы этому помочь, то на сухих днях я бы рекомендовала делать ванночку для рук и для ног. А, как она правильно называется? Там? Магне... Магнезия, да, называется? Или магнезия, вот этот порошок, который вот пьют, бывает, внутри так, mm. а, как соль, вот это вот... И сделать вот ванночку вот с этой солью, она очень-очень хорошо вытягивает на себя вот эту вот жидкость, которая не наша. Вот, и вам будет намного легче Попробуйте, а потом напишите. Ой, какой хороший рецепт. Я передам его. Магнезульфат, да, это то, что мы пьем. Магнезульфат, да, да, да. Магнезия называется, класс, класс. У Светланы вообще, ребят, всегда такие простые действенные рецепты. Я тут с Лаврушкой хорошо э, подружилась, с Лавровым листом, с Гвоздикой подружилась, на депривации, на вот как раз марафоне возможностей себя. Это просто вообще, кто бы мог подумать. Вот все это есть в обиходе, а использовали только для кухни. Спасибо за комплимент, я вижу, спасибо большое. Uh -huh. И тут okay. еще Римочка, тебе вопрос. Рима, в двух словах, что дает человеку доска с гвоздями? Да. Хороший вопрос и такой короткий ответ. Доска с гвоздями дает в первую очередь понимание момента здесь и сейчас. Потому что ни о чем вы не сможете думать, когда станете на гвозди. И второе это, конечно же, сопутствующий, одновременное, это самый лучший массаж в вашей жизни, самый быстрый. Самый лучший, самый эффективный, потому что как раз все каналы прокачиваются. Вот вчера я тоже стояла на гвозди, уехала с гвоздями, и, вы знаете, просто вообще женщина, у нее болели ноги, и очень долго болели ноги, там, я не знаю, ну, может быть, лет 20 и так далее, все. И вот когда я делала дальше уже телесную терапию после гвозди, она постояла буквально секунд 20. И это тоже прекрасно вот и потом уже легче идет любая техника массажа да у меня энергетический больше массажа точечно-аккупунктурной вот мармотерапия кто знает кто в йоге знает что такое мармотерапия аюрведические ассиансы, сеансы это да и вот я хочу сказать что гвозди это делают просто феноменально очень быстро все каналы проходят, то есть пока информация доходит до мозга, что это больно, в этот момент идет хорошая проработка, прокачка. Ну и я хочу сказать, что гвозди анатомические, с которыми я работаю, они немножко отличаются от садху, потому что у них как раз эффект непривыкания, нетерпения, вот как садху терпила, терпила, да, вот сама здесь, они подвижны, они гуляют, они... Наклон у них есть 3-4 миллиметрика. Они такие по кругу, как бы, и туда вы наклоняетесь, туда и гвоздики наклоняются. Вот. В общем, я их считаю, что они живые. Я с ними разговариваю. Я могу вам их показать, конечно. Ну, ладненько. Дело покажу, не... Если они не далеко, да. я вот ни разу не видела. Я сегодня на них лежала. Я. А, так все. Ой, знаете, ищу гвозди. А сама поставила ноутбук на как раз таки на гвоздики свои, чтобы вам показать. И второй раз пошла их искать. Ну что ж, вот они, мои хорошие. Да, ну эти гвозди у меня от моего наставника, от Саши брата. Все знают, наверное, его многие. Он вместе с Дмитрием Лапшиновым. От хорошей дружбе Они такие два великих мастера. Вот. И благодаря пандемии я вышла на Александра, познакомилась с ним, и вот они вот такого плана. Они в виде Самсунга. Это одна ножка, это другая ножка. Вот. Они разных бывают размеров. Это маленькие, они такие миниатюрненькие, они вот гуляющие. В общем, я их провозила до Египта даже, друзья. Я их в ручной кладе всегда провожу. И Потому что если там будут смотреть, они всегда же смотрят, что такое острое. Представляете, как только они меня спрашивают иностранные, я говорю, это моя терапия, это моя терапия. И становлюсь, раскрываю, становлюсь босиком на гвозди, я даже танцую на них. Вот, у меня там видео есть, кстати, на Ютубе, где я танцую на двадцях. У меня там есть друзья, когда мы гуляем летом, они на скрипке играют, на других инструментах, а я всегда танцую с ними в курортной зоне. У нас горячий ключ, очень красивые места. Светочка, скоро приедешь, да? Да, вот. стараемся, наверное, сделаем. Не знаем, как Рима будет в городе или нет, либо она уже у нас будет в другой стране, но планируем, если что, на зимние каникулы Сделать тоже какую-нибудь встречу, какой-нибудь сатсанг, ретрит вот, как раз вот в этом вот курортном городке. За послезавтра все сложится, будет известно, пустят ли меня куда-нибудь <связано> и нужно ли будет ехать. Будет в любом случае замечательно. <связано> да, я тоже так думаю, я даже не переживаю, я думаю, куда же я собралась, у меня столько еще дел здесь вообще в России, вообще столько интересного. Вот. Но в любом случае я буду с вами всегда, да. Так, тут еще Рима. Вы потрясающе, красивый. Очень интересно вас слушать. Благодарю. Я немного сегодня волнуюсь, и мне даже жарко почему-то. Расскажите о кундалине. Да, это уже следующий вопрос, или я перелиснула? Кундалине как таковую йогу я не веду. У меня Шри Шри-йога-направление, искусство жизни была моя стартовая площадка в йоге. Вот. И потом я перешла уже на женскую йогу, женские практики. Меня больше интересует это, потому что я была очень тогда в прошлой жизни, очень такая, у меня много было мужского, я была руководителем, я все время рукой водила, я была строгий руководитель. Светочка это знает, тоже уже отмечает. Вот. И м -м, мне надоело быть, я поняла, что я выхожу из своего какого-то естества. Что-то происход происходить стало, когда я стала звать уже на тренинги, которые я организовывала на севере я была организатором, когда я решила опознать себя, я стала организовывать и звать ведущих специалистов со всей страны к нам туда, в Фантомансийский округ. И вот когда я стала понимать, что в женском состоянии комфортно, потому что это моя истинная природа, После этого вот пошла моя трансформация. И мне перестали ходить на йогу мужчины, потому что я более женская стала давать. У меня какие-то, видимо, мягкие пошли вот эти движения. Вот. И мы вот стали проводить вот такие женские круги и так далее. Много всего. Вот танец мандал сегодня я вела на канале. Тут у нас с мы на телеграм-канале в телеграм-чате вот и таким образом все как-то и кундалини она само собой случается кундалини йога когда мы танцуем танец мандалы и так далее мне знакомы эти практики у нас очень много общего вот а у меня такая знаете йога мягкая для того чтобы любой человек с любым физическим даже неподготовленным состоянием мог сделать и получить эффект потому что она заряжает, хорошо настраивает на новый день и так далее. Ну, я знаю, что мне преподнесли ее очень вкусно, и я не могу, если меня научили вкусно преподносить, я ее также вкусно преподношу, потому что это, это как моя вторая, третья мама. Я не знаю, как сказать. Йога для меня — это моя мама, правда. Она меня, она меня сохранила, она меня выслушала, она меня спасает, и она все время со мной. И я очень благодарна, что я знаю, я не знаю, как это сказать, что природу йоги я хотя бы, насколько могу, познала. Здорово. Здорово. Ребят, задавайте еще вопросы, присоединяйтесь к нам в клуб, у нас будет очень интересно, там такие замечательные люди, поэтому я думаю, что мы там повеселимся. Да, вы знаете, в клубе там, смотрю, столько ребят пишут интересных, ребята самостоятельно уже заходят на сухие дни, на депривации, по-моему, тоже. Ну, там вот я смотрю Артём, Марк, такие умнички. Я смотрю девочки уже многие с опытом. Тоже очень приятно всех видеть, и хочется, чтобы, да, каждый смог рассказать о себе в таких же эфирах, потому что одно дело быть спикером либо еще как-то, а другое дело тоже хочется послушать, посмотреть, порадоваться вместе с вами. Да, потому что опыт у всех абсолютно разный, и он настолько интересный, настолько познавательный, и в каждом опыте каждый что-то найдет свое, это очень важно для тебя. Поэтому не стесняйтесь, делитесь опытом, и мы с удовольствием будем, будем показывать ваш опыт, это здорово. Такой хороший вопрос, Светочка. Как у вас с холодной водой? Ура! Ой, я обожаю холодную воду. Я у меня, знаете, у меня уже, я вообще морж в прошлом, а когда я жила на Фантомарсийском округе, первый мой заход в воду был при минус 43. Минус 43, февраль месяц, вот. И наш ребенок, Тимофей, сейчас ему уже 18, ему было тогда около двух лет, он ходил в садик, только-только пошел, мы его отправили в год и 8. И первый вопрос, когда мы его стали спрашивать после того, как он с нами получил опыт этот, ледяной воды, проруби, мы ему говорили. На, на, на крещение, когда сов, не совпадал выходной, крещение там 19 января, как обычно, и мы ему говорим, «Тимофей, ты пойдешь э, в садик или пойдешь в пролуп? Он еще плохо говорил, он говорил в плолуп. Вот, поэтому мы там засветились так, а померется в горячей ванной. Сейчас минуточку расскажу. Вот, и я моржевала 8 лет на севере, пока не уехала. И потом здесь, конечно же, как-то этот вопрос забылся. И как раз-таки на автономии, когда проходят сухие дни, когда стало изнутри жарить, мое тело просто побежала в речку, чтобы искупаться. У нас тут хорошие такие горные речки, да, Света? Вот. И в озеро. Поэтому я купаюсь. Но сейчас не каждый день, скажу по-честному. Но я с радостью, я не могу уже мыть руки никогда, я горячей водой не мою, я стараюсь заходить в прохладный душ, я не переношу горячую воду, вот так, чтобы знаете. Но понежиться, когда у нас тут не было отопления и на депривации, когда меня морозило. Да, тоже святое дело. Тоже есть такое. Здравствуйте всем, кто вновь прибыл. Задавайте вопросы. Если вы еще меня не знаете, конечно, может быть, и просто будет. Вот. Я просто думаю, может быть, еще какой-то случай у меня есть. Но у меня, знаете, у меня вся жизнь. Как я повторюсь, я считаю, что я точно помеченная Богом. И у меня, знаете, когда я не знала, как управлять энергиями, то у меня, если было плохо, то хуже некуда. Вот. Но если хорошо, то я поднималась до небес. Вот. Сейчас я понимаю, что все можно регулировать. Вплоть до погоды. Вот. Можно делать погоду, тучки разводить э, там, мыслями, не то, что там руками. Вот. Как у меня есть один знакомый здесь, он говорит: непростое дело небо держать. Вот так и здесь. Поэтому очень-очень хорошо мне нравится в автономии, что у меня уравновешивается все не только там, моя нервная система и так далее перестает желание куда-то спешите что где-то чего-то не хватит то есть вообще это все ушло и люди которые вокруг они тоже становятся малоедами очень интересное такое заразительное скажем какие-то вибрации изразительные. люди вокруг меня если не сразу бывает что сразу то хотя бы там через несколько дней они начинают говорить, что слушай, что такое? Мне не хочется уже это кушать, и так далее. Вот такие вещи происходят. Есть такое свето у тебя тоже, да? да? Да, конечно, есть, да. Вообще, просто. Это происходит, потому что, ну, это, это все энергетика у нас у всех все равно одна. Я Вообще. это очень четко отслеживаю по своим детям, вот, потому что у меня дети, как бы, у нас нет дома культа еды. Вот. И у нас они как-то так, если что-то вкусненькое, ну дети, есть дети, вот, а так, чтобы что-то съесть, там, да, завтрак, обед, ужин, у нас такого нет. Это вот. так... Захотели, пришли, покупали и все. Так классно, да. А, а твоим детям, они у тебя где-то 8 лет, да? 9 и 14. О, 9 и 14, М -м -м. Угу. И кто меньше кушает? Меньше кушает старший. Ух, старшего заставить очень сложно. Вот. Но младший, если заигрывается, то он забывает поесть, бывает, только перед сном придет, там что-нибудь покушает. Вот. а так старшего практически не заставит. Но он у меня уже такое, он у меня с удовольствием и в депривацию идет, он с удовольствием у меня и на сухих днях остается. Вот, сутки для него это как бы норма дня. это уже для него не проблема. Умничка, умничка. А у меня, кстати, два сына тоже, только 30 и 18, да, про маленького я же рассказала. И вы знаете, старший сын, когда приехал в мае в гости со своей девушкой ко мне вот сюда на месяц отпуска, а Он на второй день, удивительно, но ну, я как мама в прошлом, я там все им сделала, была и крошка, и борщи, были пирожки и блины, но ну, в общем все сделано, думаю, ну я же не буду их это оставлять голодом, включила даже холодильник, потому что пришлось накупить продуктов для них. Вот, и вы знаете, и когда сын... Меня он же все это наблюдал за мной, понимаете? Все вот, там восемь-девять месяцев он за мной наблюдал. И он все смотрел, потому что я присыла в этих группах, где вот мы в чате, телеграмах, телеграм-чатах. И знаете, и он на второй день еще уточнил кое-что про клизму. И что пить, ну, например, магнезию я ему магнезий сульфат это объяснила, сколько грамм, на сколько веса, вот и все. И он представляете, в конце второго дня пребывания говорит, я зашел на 7 дней сухих. И он семь дней, друзья, не ел, не пил, а девушка все кушала и пила. Вот это вот сила воли. Мне было очень приятно. То есть это вот, видимо, мой пример такой заразительный. Было очень приятно. Так. Ну у нас время заканчивается, и вопросики пошли? Так, давай еще, а, Римочка, ответь, пожалуйста, как складываются отношения с близкими, относительно автономии? Но ну, мне кажется, уже Рима практически ответила. Если есть еще что ответить? А, ну, Сейчас да, сразу я... же второй. Ага. А есть теория 100 калорий в день? Так. А на... насчет калорий я с ними никогда не дружила, честно ну, говоря, У меня Бог милый. Но поэтому дают еду равную 1000 калорий. Организм воспринимает как голод, ваше мнение? Но ну, ну, вы... голод же начинается после 50 часов, друзья. Поэтому все, что до 50, это пищевая пауза. Можете расслабиться и не бояться этого. Вот, По крайней мере, 36 часов паузы это для вас реально. То есть, с 6 часов, например, вечера сегодняшнего дня, следующий день, у вас полностью пауза и только на третий день, если сегодня считать первый день, да, второй день паузы, и только на третий день вы кушаете спустя вот от этого момента, от 6 часов. Отсчитайте, 36 часов из них вы спите, часов там 7, может быть. То вам всего-навсего нужно воздержаться одни сутки, найти занятия и в этот день сделать интересным все дела, встречи, разнообразить так, чтобы не, не надо было где-то встречаться в кафе и все остальное. Вот. Каскадное голодание, да, каскадное голодание я вам тоже посоветовала, приветствую, потому что оно более мягкое сначала, да, день кушаешь, день не кушаешь, там, потом два дня можно кушать, не кушать, это прекрасно. Вот. А относительно такой момент, так как мне много лет, вот вот на это <смех> даже не рассчитывайте. <смех> У нас такие девочки проходят марафон. И знаете, вот 75, ближе к 80, это еще не возраст, я вас уверяю. Поэтому не да. нарвайтесь на комплимент. Да. Но мне 55, я скажу, чтобы вы не расстраивались, да. И я считаю, что все еще впереди. И у меня есть девочки на йоге, которые приходят в 65, а в 71 выглядят со мной на одно лицо. У меня даже есть фотографии, как-нибудь размещу. Теперь буду больше размещать в Инстаграм на эту тему. Ребята, я, правда, запала на вот эти моменты, и я никогда не думала, что я откажусь от еды. Поэтому я думаю, что кто новички, наверное, вы сейчас так думаете, что... Они ненормальны, это исключение из правил. Поверьте, нет. Когда вы поймете, как это работает, и когда отождествитесь, с этим телом и с этими, кто, кто это хочет, да, Светочка, как-то на все время, кто это хочет, кто это просит. Вы поймете, что действительно в мире столько есть интересного и прекрасного, на что можно свое время уделить внимание, а не на приготовление, не на мытье тарелок, и потом еще, как говорится, я говорю, интересно, как складывается? Мы тратим время для того, чтобы заработать деньги. Мы тратим деньги для того, чтобы что-то купить. Мы тратим снова время, чтобы это приготовить. Правда? Потом мы тратим опять время и деньги, чтобы это даже из нас вышло, потому что тоже это все водой надо смывать и так далее и тому подобное. Да? А потом мы тратим еще деньги и время на то, чтобы лечиться после этого. Это откуда? Я переживаю, что у нас не хватает времени и денег. Да, да, да, да, да, Это просто парадокс какой-то вообще. Так что вот, друзья, я думаю, что это будет хорошее завершение, Светулечка, Да, если нужно будет уже. Да, завершение. да. Я Римочка, тебя благодарю. Я благодарю Ты всех, тоже. кто был с нами в эфире. Я благодарю всех, кто будет смотреть записи этот эфир. Задавайте вопросы, все контакты мы оставим и присоединяйтесь в клуб. Там в клуб. Будет да. В клубе там вообще. У нас что, 500 рублей в клубе, да, Светочка ежемесячная? Да, Да, у нас такая чисто абонентская оплата небольшая. Понятно, что это и на технические какие-то... Ну, об этом мы не будем говорить. В общем, да, 500 рублей в месяц. Я думаю, что это для всех посильно. Это Конечно. в ресторане чашка кофе, по-моему. Да, маленький обмен энергием, да, и какой-то сухой кроссов. Да. Всем пока-пока, дорогие Рада была всех видеть, спасибо Всего доброго, всех обнимаю, ребят